А, вы представляете Агбарс капитал. Агбарс вообще достаточно давно уже на рынке исламского финансирования, но, скажем так, потихонечку, так скажем, заявляет, потом замораживает, как, например, опять действует. Вот в этом году было сделано два заявления, два пилотных продукта, хотя как бы, история присутствия банка на рынке уже там, несколько лет. Но постоянных продуктов не было. Да? Вот первый раз Акбарс анонсировал постоянный продукт, это ипотека в пилотном режиме. И вот Агбарский Капитал как раз ваша компания анонсировала Пив Халяни. Да? А как мы к этому пришли? Мы пришли к руководству Акбарс Капитала, нас поддержали, и мы тихонечко-тихонечко этот продукт реализовывали. Но идея на самом деле намного шире, как я сегодня уже озвучивал. Мы хотим создать, вы же понимаете, что на базе... Инвестиционного продукта можно создать уже и страховку, и пенсионный фонд и так далее. То есть в идеале мы должны э, прийти к тому, что мусульманин придет, получит не только возможность вкладывать деньги, э, так скажем, ценной бумаги, но и купить страховку. У него будет какие-то накопления пенсионные. Руслан, ну, сегодня мы были с вами на сессии, где. Итак, в рамках ограниченного рынка, да, где не более 10-15 компаний, проектов, тем не менее вы слышали критику в адрес каких-то существующих проектов, а даже со стороны участников рынка, да? ну, как бы была такая здоровая, на мой взгляд, дискуссия. А вас это не пугает? То есть вы не боитесь того, что вас будут критиковать? Ну, Но это нормально. Наоборот, чем больше критики я считаю, тем чище продукт возможно. Потом. Мы, знаете, мы пошли таким путем, что разработка у нас была на Российско-Исламском университете, если вы знаете, там была разработана методология, большой опыт исследований международный, консультация с экспертами, потом мы вынесли свою методологию на Совет Улемов, Духовное управление мусульман, и, естественно, у нас будет шариатский контролер, то есть только вот этим, ну, это уже сугубо мое мнение. Только вот этим сложным, но правильным путем можно прийти, так скажем, к чистому продукту. Все-таки мы опираемся на то, что на первом месте должна быть чистота. А в какой стадии продукт сейчас? Когда он будет работать уже? А будет стадия прийти? у нас сейчас формирования ПИФа за счет якорного инвестора. Ну, Где-то мы планируем иншала концу августа запускать. То есть вы сейчас привлекаете якорного инвестора? Нет, он у нас есть, все это формируется. Потом, ну, сами понимаете, там нужно обучить персонал. Вы говорите про методологию, говорили на Казанском самите про методологию. Да, Но, Кроме слова методология, дальше... ничего ну, не было озвучено, в чем методология официально заключается? Вы знаете, это, можно сказать, интеллектуальная собственность. Но если вы выходите на рынок, кстати, мы должны... с Да, обозначать мы будем непосредственно, чтобы человек понимал. Естественно, там особо таких секретов нет. У момент... есть известный должность Исламик Индекс, да? да. У них есть пив, ну, кучу акций, отобранных по определенным критериям. Ваша методология примерно вписывается в эти критерии, Вы, или знаете, она мы... концептуально отличается? Да, мы исследовали и было исследовано, э, и Айофи, естественно, мы принимали его внимание и э, малазийский опыт, и дубайский. Более того, мы привлекли внимание. Ряда зарубежных инвесторов, которые сказали, о, как здорово! Мы бы тоже хотели рассмотреть это, но опять же все уперлось в методологию. Потому это что они сказали, да, они сказали, давайте нам нашим экспертам отправляйте, мы будем смотреть. В принципе, у них тоже интерес есть. Вот. Поэтому, так, но конечно. Методология это же суть вашего продукта, чем она отличается. Да? Да, Не то, что то, что называется коллеги, а но и причем, да, да, да, и причем mm -hmm. именно на базе университета. То есть это не кто-то решил халяль харам, а именно люди с глубокими теологическими знаниями. То есть ну, вот я считаю, что именно такой подход. Может быть, постепенно мы будем раскрывать, но пока только нюансы. Пока тут... только штрихи, да? Пока не только штрихи. Не боитесь, что это отпугнет ваши абсолютно. А мы будем э, инвестировать через ваш пив именно в российский рынок, да? Есть возможность инвестировать не только в российский, но наверное, начнем с российского. А, хорошо, у меня тогда такой ключевой вопрос по российскому рынку. Если взять рынок акций, сегодня вы что порядка 40 вот компаний было отобрано. Да, да отобрано, но возьмем и работать начнем, наверное, где-то около 10 компаний. Как а, правило. Ну Я так понимаю, что это, в принципе, да, голубые фишки. Да, ну компании. конечно. А хорошо, что тогда делать с таким параметром, как долговая нагрузка? Я уверена, что у этих голубых фишек она вы зашкаливает. Ну, от той отчетности, которую мы получаем, там прошли бумаги, именно которые соответствуют тем параметрам, которые мы знаем. Которых задавали. мы не знаем. Которые, <смех> Возможно, они у вас другие. <смех> которые вы узнаете, <смех> я okay, думаю. Хорошо. А, допустим, такая ситуация, что 10 компаний, условно, у вас в списке, и а, случается, что ну, что-то типа санкций или кризисов и а резко повышается, например, какая-то там составляющая, которая не противоречит вашей методологии, например, резко возрастает отборовая нагрузка. Что вы делаете? Это консультально по вашему пифу. Нет, не принципиально, мы будем избавляться. В принципе, мы готовы человеку, обязательно мы должны ему указать на этот момент, что в какой-то период у него получился, так скажем, недозвольный доход, но он уже сам... Позиция такая, что он сам будет решать. Недозволенный доход у вас присутствует, да, какая-то степень степени? Ну, э, мы же понимаем, что эти компании э, наверняка и не знают о том, что они попали в наш список. Пока. А, вот, кстати говоря, здесь, э, если вы смотрели интервью наше с шейхом Мухаммадом таким, с мани, мы обсуждали вопрос о ПИФах да, для рынка США, и я отметил, что на первом этапе компаний было немного. Но потом Dow Jones Islamic привлек внимание и сами компании уже старались соответствовать этим критериям и увлекались новые компании и так далее. Вы ожидаете, что российский рынок как-то откликнется на э, такой статус, как участие в исламственной пихии? Сегодня этот вопрос поднимали несколько раз. Существует, как мы уже обозначили, две проблемы. Это то, что люди некоторые не знают и не понимают, действительно. Поэтому вот эти встречи очень важны. Именно компании именно которые будут у вас в списке. Когда и это, в принципе, я хотел сказать, что когда мы создадим спрос, ну, как пример, с халяльной колбасой в помните был период, когда никто не знал, в магазине этого и не было. А потом, сейчас придешь в магазин, у нас 50 видов. Другой вопрос, какого качества и так далее, это уже второй вопрос. Но вот этот спрос именно родил предложение здесь будет то же самое. ведь у нас люди зачастую совсем не задумываются на ближайшие 5-10 лет. это уже экономическая составляющая. Если человек будет планировать свои инвестиции на 10 лет вперед и чуть-чуть откладывать там 5-10 процентов какие-то инвестировать, через какой-то там через 10-20 лет он получит доход сопоставимый с основной деятельностью. Ну плюс диверсификация плюс то что продукт сам по себе очень удобен, вы можете его заложить, продать, поменять, ну, то есть... При условии советского одобрения. Конечно. Некоторые компании, когда к ним приходит потенциальный инвестор, неважно, валютный рынок или рынок акций, они требуют у них подтверждения доходов, ограничивают, скажем так, максимальную сумму инвестиций, либо там ну, есть у них какой-то наградация. Это на вас тоже будет распространяться? Ну, сейчас вот как раз прописывается вот этот регламент. Я не думаю, что мы будем жестко закручивать гайки, но, ну, естественно, в, но в рамках, разда... в рамках законодательства, да, то есть никуда тут выше головы не прыгнешь. Это, эти требования, в основном, касаются зарубежных акций, то есть инвестиций в валютные активы или… Пока, наверное, будем на местных акциях концентрироваться, потом… Сейчас очень важно доказать, что этот продукт востребован, что людям важный момент. Потом, я думаю, постепенно все остальное потянется. Вы ожидаете взрывного роста? роста Нет, я не думаю, что постепенно. будет взрывной рост. Я думаю, нам надо постепенно. Постепенно ведь тут очень много связано, наверное, с просвещением. Как раз чем вы занимаетесь? Тут надо параллельно объяснять и экономическую составляющую, и религиозную. И доносить все это до человека, я не думаю, что у нас будет взрывной рост, хотя... Та не будет вкладывать. Ну, конечно, конечно. Если я в этот продукт не верю, то кто еще, никто не поверит. А, еще один вопрос. Очень многих предубеждения, что исламские финансы только для мусульман. Вы а, кого видите в качестве ценообразования? Нет, мы себя абсолютно не собираемся ограничивать. На самом деле, поэтому у меня и управление называется этические финансы. А, есть люди с абсолютно... Похожими с нами взглядами, чтобы они вкладывали деньги не ну, в алкогольную, не в табачную и все с этими связанными компаниями. А есть такой запрос от вашего клиента? Вы чувствуете Будем работать. Дорогие друзья, салам алейкум. В августе на Грозненском форуме мы записывали это видео, но, к сожалению, не успели его выпустить. Но сейчас мы имеем уникальную возможность поговорить непосредственно с людьми, которые покупали продукт, которые потратили на него деньги. Им есть что сказать. Ассаламу алейкум. Добрый день, Тимур. Ассаламу алейкум. Рахматувашин. Скажите, пожалуйста, вы уже покупали данный продукт Piflale. Не могли бы вы нам рассказать немножко о себе? Далее я бы задал ряд вопросов. А, хотелось бы получить непредвзятую оценку. Добрый день, меня зовут Тимур. Я юрист. В Настоящий момент представляю в московском регионе финансовую Дом Амаль. Амаль это финансовая организация, работающая по исламоспетическим принципам. Тимур, очень приятно. Что вы откликнулись? Откуда вы узнали об этом ПИФЕ? Расскажите нам, пожалуйста. Узнал из э, средств массовой информации, из интервью. Э, честно говоря, точно не помню. По-моему, да, из интервью какого-то узнал, потом сам собирал информацию в интернете. Какие у вас сложности возникли э, там на старте продаж? Поскольку мы находимся в Москве, я э, мой друг, которые заинтересовались этим продуктом. Сначала мы ждали, пока появится возможность приобретения в Москве ПИФОВ, поев этого инвестиционного фонда. Основная проблема в том, что реализация ПИФОВ в Москве осуществляется через отделение банка Акбарс, сотрудник которого как бы, ну, не совсем, скажем так, имели представление четкое, да, как вообще это происходит. То есть, либо недостаточно были обучены, очень много времени заняла процедура самого приобретения. То есть, часа полтора я провел в офисе, и неделя шла исполнение а, заявки на покупку паев. Это очень долго. Ну, для, как бы, для, для рыночных инструментов это крайне долго, не оперативно. Тимур, конечно, жаль, что на первом этапе есть проблема именно с покупкой. Я думаю, команда получит обратную связь и устранит данную проблему. И мы об этом уже и не вспомним. Скажи, пожалуйста, как в целом оцениваете продукт? Пока оценить как-то сложно, потому что мы только приобрели Пока динамика отрицательная, насколько я могу судить. Вот. Поэтому о доходности пока говорить рано. В горизонте трех месяцев доходность, насколько я могу судить по информации с сайта, 3% годовых. Ну, то есть за квартал. Ну, соответственно, будем смотреть дальше, какая будет динамика. начала. Окей, okay, спасибо, Тимур. Какие ожидания по самому продукту? А, насчет ожиданий продукта это, скажем, диверсификация, да? возможность для мусульман вкладывать в рыночные инструменты, ну, то есть, как бы разные возможности инвестирования, чтобы появились, чтобы команда этого инвестиционного фонда могла обеспечить, ну, скажем так, дозволенность да, тех инвестиций, которые производят покупатели ПИФа. Вот, и, соответственно, были достаточно хорошо осведомлены о направлениях инвестирования, о динамике доходности и так далее. И улучшена оперативность приобретения самих ПАЕВ и выхода из них при необходимости. Я понимаю, это вы уже адресуете команде, но я думаю, они отреагируют. Еще такой вопрос у меня, более важный. Бытует такое мнение, что в исламских финансовых продуктах в России ну нет нужды, нет потребности, потому что нет запроса. По исламским финансам продуктов в России явно не хватает. Рынок пустой практически, да, кроме нескольких исламских финансовых компаний. И вот этого по его инвестиционного фонда фактически больше ничего не предлагается для мусульман. То есть то, что соответствует требованиям халяль и скажем так, ну, приносил бы более-менее адекватный доход. Если резюмировать, то на что бы вы обратили внимание команды в первую очередь? Главное замечание по продукту на данный момент – это сложности в его приобретении, ну, скажем так, вот этих поев, то есть неотработанная система работы с инвесторами. Вот. Это самая главная сложность, то есть оперативность – приобретение на очень на очень низком уровне и плохая подготовка специалистов которые осуществляют реализацию этих поев тимур большое спасибо я думаю наш разговор пойдет на пользу а саламу алейкум спасибо кирилл если будут вопросы звоните чем смогу стараюсь помочь всем удачи успехов желаю милости всевышнего всех хороших ваших делах а а ну что ж друзья а в принципе, на этом все. Я думаю, что Тимур объяснил, какие основные проблемы, и я думаю, команда на это отреагирует должным образом и постарается как можно быстрее это исправить, потому что покупка должна быть, конечно, мгновенной. Переключаю вас на видео. Ассаламу алейкунгурахметулахи это снова я. Спасибо, что смотрите наш канал. Обязательно делитесь комментариями, особенно если вы также уже пользовались продуктом, у вас возникли какие-то вопросы или замечания. Как вы видите, запуск новых продуктов всегда сопровождается какими-то сложностями, какими-то, каким может быть, какими-то вопросами, претензиями со стороны клиентов, справедливыми замечаниями, критикой. Никогда не бывает все гладко, поэтому... Я призываю вас тестировать продукты, особенно если вы уверены в их соответствии требованиям шариата и всегда давать обратную связь. Если мы просто будем ожидать, когда же рынок наполнится различного рода продуктами или услугами, то можно ждать очень долго. Поэтому давайте тестировать на имеющихся продуктах, давать обратную связь, и тем самым рынок будет постепенно-постепенно развиваться. Если у вас есть иное мнение на этот счет, то делитесь в комментариях. Всем спасибо. С вами была Мадина Калимульна и команда «Васалям алейкум».